Здравствуйте, другие подруги! Приветствую вас на своем еженедельном видео прогнозе на камнях под названием Сбудется, не сбудется, получится не получится. Сегодня гадаем, как всегда, получаем информацию на камнях. И на сегодня астрологические карты будут нам в помощь. Итак, на повестке момента огненные знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Дорогие мои, если вы загадали какое-то событие, которое находится в плоскости какой-то темы, давайте посмотрим, произойдет ли это событие на этой неделе. Скажу так, что первые два дня... Недели, возможно, придется что-то дотягивать, подтягивать, потому что выскочил вот этот камушек, который говорит, иди вперед, доделывай свои дела, доделывай свои планы. Вообще скажу, понедельник, вторник дает, дает шанс на большие... Мощные рывки, связанные с благосостоянием и такие счастливые рывки. Если кто-то в эти дни приобретает билеты или прокладывает маршруты в другом государстве, ну или в другой части вашего государства, это тоже может быть вам там какая-то помощь или вот что-то такое. что Вы там поедете, возможно, и вас посетит новая идея или посетит решение старых идей и дел. Так, посмотрю, как этот камушек так лег. А вторая часть, возможно, недели больше потянет в романтик, в какие-то разборки отношений, в разруливание, вот кто кого любит, кто кого не любит. Я бы сказала, что для одиноких вторая часть недели больше, более удачная э, в теме любовь-морковь, чем первая часть недели. И среда. Среда, может быть, не дать вам, а тот результат, если вы, который вы запланировали, если вы запланировали что-то такое полуделового или делового характера, среда может преподнести вам какие-то тормоза, какие-то нестандартные, такие, знаете, как черты с табакерки, выскакивают ситуации, которые вы не продумали, которые вы не ожидали, которые могут остановить ваши планы, ну, притормозить во всяком случае. Тема здоровья, ну, тема здоровья, скажем так, не напрягаемся, не перегреваемся. Вот такой тут момент. И подсказка от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Из прошлого идем в будущее. Хватит цепляться за прошлое, как я и сказала. Переворачиваем вот так, чтобы карта смотрела на будущее. Понедельник. То есть что-то из прошлого, ну, наконец-то надо доразрулить или из себя изнутри вычистить, не жить вот этой темой. Среда. Среда. Да, вот смотрите, среда может кто-то подвести и не от слова подводить, от слова я подвожу человека, да, и э, не войти в союз, допустим, для помощи. То есть тут может кто-то вас из ближних из вашего круга удивить, видите, сердечко и крестик, то есть, возможно, какая-то интересная, но не очень приятная для вас ситуация, когда вы думали, что вы с человеком в тандеме, а, оказывается, человек откололся или хочет отколоться. да, вот тут обратите внимание, кто-то не с вами, и суббота, а вот суббота, Иди в народ, иди в общество, иди в компанию, иди, не знаю, в музей на концерт, иди тусуйся. Вот так. Суббота, период чистых каких-то достаточно нужных информации, период встречи с гуру, с учителем, вот такое. И обрати внимание, обрати внимание что дела сами, э, сами не сделаются, сами не разрулятся, но их надо решать в согласии с другими ситуациями параллельными. То есть ты успеешь, ты сможешь, вот. но не упускай из виду. Это, наверное, подсказка для тех, кто на второй части недели может очень сильно нырнуть в тему любовь и быть опьянен этим счастьем, этими какими-то такими любовными, романтическими победами, чтобы не забросить тему, связанную с работой, скажем так, с производством. А теперь на повестке момента, дорогие мои. А теперь на повестке момента наши уважаемые, наши очень деловые, земные знаки Зодиака. Это наши Тельцы, э, Девы и Козероги. Итак, если вы загадали какую-то тему, какое-то событие на данной неделе, я начинаю. Ну, мне нравится, что через все поле прокатился камень Марса. То есть это мощная неделя, дающая ускорение, особенно во второй части, ускорение, убыстрение, так сказать, событий, все, что связано с личной жизнью, все, что связано, у кого служебные романы, у кого очень сильная служебная дружба, которые согласны меняться и вторая часть недели открывает врата возможно не без помощи кого-то вы можете менять или свой статус начинать менять или конкретно менять то есть это камень перестройки Говорит, не сиди сиди, вот сейчас момент открылся двери открываются и иди а вот понедельник вторник не надо еще идти не надо что-то объявлять на весь мир там надо более прохладно, более монотонно пройти эти дни. Понедельник, может и вторник быть очень связан. У кого родители, возможно, произойдет какое-то объявление вам или вами, своим детям, какой-то ситуации. Мне нравится, что камень демона лег, лег вот сзади под горизонтом, то есть демонические силы. Тут на этой неделе только понедельник могут зацепить. Вообще линия тут сильная, демоническая. То есть в понедельник все равно по-любому я вас предлагаю, вам предлагаю обратить внимание, что же там произойдет, какой вам знак подаст темный мир, понимаете. Если в этот день кто-то к вам подойдет и нахамит, или кто-то захочет взять ваши вещи, задумайтесь, почему так мир, хочет с вами поступить, вот скажу тогда, глобально даже, в глобальном моменте, обратите внимание, потому что два камня в одной линии, это говорит о том, что если вы не задумаетесь где-то как-то вот что-то как-то, может с кем-то не поделились или где-то там кому-то не помогли, чтобы эта ситуация не повторилась у вас, я поэтому вас и так вот предупреждаю. Подсказки от Кассандры на три недели, понедельник, понедельник, вот он замкнутый день, он вас закрывает, он дает вам ощущение какой-то неполноценности в действиях, вам сложно что-то делать, вам кто-то как повисли на руках, они вам мешают, они под ногами, как бы под ногами мешаются, да, спотыкачи какие-то И... Незапланированные помехи. Помехи обычно всегда не запланируют, но тут какая-то злостность какая-то. Вам может показаться, что кто-то вам на зло делает. Обратите внимание, кто, что и зачем. То есть как будто мир сужается, чтобы вы лучше. Смотрите, как интересно. Всегда карты идут с камнями в унисон, дорогие мои. То есть карты подтверждают, мир сужается, возможности сужаются, вы оказываетесь как в невидимом, таком камере невидимой, и вам вот точно подведут и объясняют, нет. вот этот твой сокамерник а вот этот от тебя хочет а это хочет тебе подножку сделать за то что там когда-то что-то то есть сужается концентрация происходит и вы это видите четверг четверг люди идут навстречу помогают дают подсказки можно входить идти ходить в компании не боясь каких-то подстав да вот скажем так и суббота а вот суббота Лучше провести в узком кругу, в кругу уже знакомых нам людей. И в субботу, и сами не врите, и проверяйте те информации, когда, которые будут к вам приходить. И обрати внимание на здоровье, что начало недели, что конец, вот скажем так. Вот почему-то камни, говорят, не пере в понедельник не спотыкайся, не берись за свое и плюс за чужое, то есть не надорвись, по факту камень говорит, не надорвись, вот. а конец недели не заразись может быть чем-то, ну допустим, да. то есть много народу чужого может принести какие-то проблемы. А теперь, дорогие мои, как всегда напоминаю, что личную информацию лучше получать на личной платной консультации, естественно. Как всегда напоминаю, что со временем, со временем какие-то очень интересные видео будут э, находиться только на э, в странице Patreon, э, там, где можно будет все смотреть за, допустим, евро в месяц. А теперь на повестке момента... Воздушные знаки зодиака – это наши близнецы, весы и водолеи. Что мы видим? Понедельник очень интересный, вам может показаться, вам могут показать какой-то уровень жизни другой, или вам может захотеться что-то приобрести, вау, что-то такое богатое, дорогое. Возможно, для вас это будет стимулом идти вперед и увеличивать свои возможности в теме добычи денег, как я говорю. Центр, центр дает и любовные ситуации. Кому-то из вас могут подвести и показать, может даже и только пока что издалека, вашу половинку. И центр интересный. Конец недели в чем-то веселый. Обрати внимание на тех людей, кто хочет быть рядом с тобой, кто э, хочет э, увести тебя от одиночества. Э, уходи от одиночества. Вот я для одиноких сейчас говорю. Кто не одинокий, ценить того человека, кто хочет быть рядом с тобой. И среда и четверг, возможно, возможно не ну, в чем то не обманись, потому что там камень такой лежит, когда мы сами себе можем чуть-чуть напридумывать, чуть-чуть вот исказить, ну, как будто немножко не въехать в ситуацию, как по-вашему, по-воздушному быстро пролететь, захотеть получить быстрый результат, но вот что-то не доглядеть, что-то не доучесть ситуации, да, и на этом можно сделать небольшую какую-то ошибочку. Эта неделя не для мощных перестроек, не мощных перевод, перетрубаций, скажем так. Подсказка от Кассандры на 3 дня недели, понедельник, в день фортуны, лови подсказки. Возможно, то, что ты увидишь, то, что ты захочешь, это даст, это хорошо, это даст тебе стимул идти вперед и немножко кого-то раздвинуть локтями, в хорошем смысле слова. Среда, среда. Вот не зря камень, ангел и ангел. Вот в среду, дорогие мои, смотрите, какие люди вокруг вас как они на вас смотрят, что они от вас хотят, и кто хочет быть рядом с вами надолго-долго-долго. Долго. И суббота. Суббота. Обрати внимание на домашних. Будь ближе к дому. Соблюдай интересы дома. Не уезжай далеко из дома, я бы так сказала. И, и камень, ну как бы подсказка на неделю. Отдавайте, обращайте внимание на мужчин. Мужчины обращайте на свое здоровье. И вообще это камень повышения энергии потенции. То есть, смотрите, белая линия. Удачная неделя. Вы за эту неделю ухватите и получите что-то из, форту... из чашечки фортуны, я бы так сказала. А теперь, дорогие мои, информация для водных знаков зодиака. Это наши, конечно же мистически настроенные глубоко ныряющие и раки и скорпионы и рыбки Итак, дорогие мои водные прямо камень один уже тут хочет выскочить на поверхность если вы загадали какую-то тему на будущую неделю я буду оглашать то что я вижу кто-то из вас захочет а может не захочет а может обратите внимание на то что надо от какой-то фобии от какого-то страха избавляться, чтобы идти вперед. Что-то вас тянет, какое-то сомнение вас гложет, и из-за него, из-за этого сомнения, вы стоите на месте. Оно не дает вам стать чуть-чуть другим, другой, и поменять что-то поменять в своей работе, в своем творчестве. Что-то вас как якорь тянет назад. Вот в Ленорман есть карта якоря. Она, как бы, считается, сильная карта, силовая, да. Но бывает, что у нас как сильный якорь что на месте держит когда мы можем сказать да не надо я это я его не боюсь я это не боюсь мы отстегиваемся и как корабль плывем вперед то есть вот тут моя личная подсказка кассандры пора в понедельник вторник отстегнуться от ненужного якоря и плыть вперед возможно пора притворить в жизнь... Тему поездки или переезда в другое государство, или в другое место, или в другой город. Вот тут такое есть. В теме романтик, романтик. Больше вторая часть, ну, со среды, скажем так, вторая часть недели работает в теме любви, романтик. Кстати, тема переезда. Возможно, нам надо рискнуть и ради любого, любимого человека или с любимым человеком уехать в другой мир, прям вот в другой мир, чтобы начать там новый новый этап своей жизни и выходные дорогие мои посвятите своим мамам у кого они есть посвятите может быть кладбищу, у кого родители уже на кладбище то есть пожалуйста обратите внимание на своих стариков что-то им от вас надо во всех смыслах даже умершим умершие значит соскучились вот тут такой момент интересный кстати, Ваша фобия, Ваши страхи могут быть связаны с недоверием к своему здоровью. Успею, не успею, смогу ли, не смогу ли, потяну ли, не потяну. Я бы сказала, плюньте, идите вперед. Сколько успеете сделаете, судьба вам будет благоволить. И подсказки от Кассандры на три дня недели. Понедельник. Понедельник шустрый. Вот я говорю, плюнь на все, иди вперед, Сам себя, сама себя не программируй на нули, не программируй на эти минусы, не программируй на, став, на стопы на эти. Среда. Среда. Прекрасная карта лопаточки. Работай, дело делай, не останавливайся в работе, в творчестве. Все будет получаться, все будет прогрессировать. И суббота. Суббота тоже, наверное, что, несмотря на личные какие-то темы, суббота может дать вам эффект, который, когда вы психологически не можете выйти из рабочего процесса, возможно, немножко посетят страхи за свое творчество, за свои наработки, ну, тут, возможно, захотите, ну, это, знаете, эту карту можно читать как и плагиат, или когда кто-то хочет у вас взять ваши наработки, украсть ваши результаты, ваших умственных или физических, так сказать, усилий. Вот тут обратите внимание. И камень недели... А вы знаете, он рабочий, простой вот рабочий камень. Работай, смотрите, вот он подтверждает, работаем, работаем, удоб, удачно, удобно, нужно, нужно работать. Вот, дорогие мои, вам был от Кассандры такой прогноз на данную неделю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до встречи.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 чтобы все работало, дзен дзен все работало и не заедало, и не было каких-то больших простоев. А еще хуже, если когда не то, что простое, а когда мы возвращаемся как бы назад и проигрываются старые проблемы, старые ошибки. Так что, дорогие мои, с удовольствием приму вас на своей личной консультации.